И всем привет, мои дорогие друзья! С вами снова я, Скайзакит. Сегодня я вам покажу такой механизм, э, ну, как бы это назвать? Подземную туннель. Можно так сказать, назвать. Э, на вид обычный камень, да? Сейчас. Ну вот вы еще увидите, видите, как он сзади сделан. Ну, как по идее он сделан. Э, и вот, проход. И там вы можете делать любой, ну, просто любую глубину. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ну, делаем любой блок 5 на 6. Да, 5 на 6 надо сделать. В эту сторону 5, 6. В эту сторону 5. Ну, 3, это получилось 3, да, 4, 5. Все, вот теперь, э, заделываем это, э, ну вот, э, конструкция как бы уже наша готова, э, потом, ну, мы так делаем вспомогательную, как бы, так сказать, вспомогательную конструкцию, это вспомогательная у нас будет конструкция, э, вот, ставим так, ну, конечно, мы же ведь сломаем. По, по бокам ставим вот так вот, раздатчики. Потом, ну, теперь нам уже, получается, э, подожди Я, по-моему, да, там, по-моему, надо выше. Да, выше надо. Вот так. Да вот вот так вот теперь мы ломаем эту конструкцию так теперь вот здесь мы должны поставить липкий поршень на него вот ну вот эту потом вот от него вот так вот но ну, мы поведем как бы так сказать вниз нашу нашу лестницу да. Uh, ну, в общем-то, я вам опять повторяю, можете делать любой глубины. Какой хотите. Вот здесь вот мы ставим любой блок, который не горит. Потом ставим вот так вот. Uh, вот здесь вот липкий поршень. У него опять же не горит не горящий блок. Uh, потом, ну, с этой стороны точно так же. Um, да. Сейчас... <clears throat> вот. Вот что у нас пока что получается из этого. Далее мы делаем э, вот так вот. И вот э, еще вот так вот. Отсюда мы идем. Вот такую вот конструкцию, опять же, ну, мы сейчас ее уберем, разумеется. На нее мы ставим это, любой блок, которым, которым мы строим. Получается так. Так, вот здесь вот мы ставим сейчас где-то адский адский камень. Вот здесь ставим. Потом.. А, да, все. Потом мы делаем вот так вот. Получается, вот сюда мы. Э, ой, куда я убрал-то? Ну ладно. Сейчас возьму. выстраиваем вот такую вот конструкцию. Mm. Вот здесь вот э, повторитель с задержкой на один. Да, здесь повторители, потом, я сразу просто уже делаю, да, вроде бы, так, ну, сейчас, погодите, сейчас мы это сделаем, я вспомню, так, есть так, есть так, сейчас погодите, я подсмотрю, Итак, мои дорогие друзья, я, я продолжаю. Я посмотрел вот, вот на том вот, ну вот здесь вот, как это я увидел, все. Все отлично. Так, сюда мы ставим тоже повторители, без задержки. В эти, ой, в них мы ложим. Вот о, по угнюм. Ну, собственно, вот смотрите, как это у нас работает. Опа, все есть, все готово. Давайте я вам покажу, как <coughs> это ну, заделать. Так. Да. Да, ёма. Так, как мы там заделывали? Ага, нет. какие дела здесь? А, вот. Тут. Да, вот оно. Просто я иногда подзабываю эту конструкцию. Мне всегда иногда приходится... Ну, у меня есть там, я, кажется, трю. У себя на листочке у меня... Ну, давно уже есть этот механизм. Вот я подглядываю. Клакалство. сейчас я решил просто... Что с ним? Ладно, пусть. Пусть с ним творится что хочется. Мне, мне это боком. Мне это боком. Так. Так. Э, вот так вот здесь. О, нет, вот не так. По лестнице здесь. Здесь по лестнице, здесь мы вот так вот э, заделываем, да, вот так мы заделываем, и потом идем уже этими блоками. Эх. Ой, какие я блоки взял, что такое? А нет, все-таки без этого надо. И типа здесь у нас вот такая труба если вы можете сделать что хотите и таким образом <coughs> ну просто потом берем вот это вот так вот за делаем ну и вот лестницу отсюда ведем вверх ведем от э, верха ну Лестницу наверх, в общем-то. Угу. Эх, вот без этого нам надо все-таки. Так. Ну и вот так. Эх, потом, потом, потом, потом. Вот спускатом. Вот так. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. И на них э, ложим ступеньки. Ну, в общем-то... Э, ну, вот, смотрите, как он выглядит. И можете, хочет ну, вот это потом как-нибудь закрыть. В общем-то, нажимаем на это, у нас... Э, вот открывается проход. Мы идем в нашу убежище, там, бамбу, убежище, как хотите. Так называйте. Итак, всем спасибо за просмотр. С вами был я, SkyzeKid. Всем, э, всем удачи, всем пока.